Стеклянный чайник Годжи из жиропрочного стекла с металлической крышкой и колбой. Чайник упакован в классическую краб-коробку белого цвета. Объем чайника 500 мл. Крышка и колба выполнены из нержавеющей стали. Крышка достаточно плотно закрывается, и когда вы будете наливать чай, она совершенно не падает, что очень удобно. Для тех, кто любит ронять крышки и колбы, это очень хороший вариант, потому что она не разобьется по Ситечка здесь достаточно мелкая, и она, видите, находится по всему объему практически поэтому в нем в этом чайнике можно заваривать ну, любой чай крупно листовой и тем более мелко мелко листовой Давайте протестируем насколько ситечка будет задерживать чаинки Для теста возьмем китайский зеленый чай чайчуся засыпаем заварки чайник я думаю будет достаточно на 500 миллилитров подготовленная вода где-то 90 градусов и заливаем видно что пока ситечка прекрасно себя показывает, чинки не просачиваются Ручка остается холодной, можно за нее спокойно браться. Не бояться, что можно обжечь руку. И крышечка тоже холодная. Наш чай уже явно заваривается. Осталось еще подождать буквально минутку и можно разливать по чашкам. Вот чай готов его наливать. Крышечку совершенно нет необходимости придерживать, она не падает. Зеленый чай хорош тем, что его можно заваривать несколько раз. наливаем воды, может еще минутки-две постоять. Вот у всех стеклянных чайников есть такая особенность, что чай в них достаточно быстро остывает. Если вы не хотите, чтобы чай очень быстро остыл, у вас, например, зеленый чай в чайнике или любой другой чай, который можно заваривать несколько раз, для этого придумали специальную подставку подогреватель для чайника. Чайная свеча, она продается практически во всех магазинах, такая вот небольшая и ставится внутрь подставочки, давайте попробуем все это организовать. подставка у нас готова И можно ставить уже на нее чайник данная подставка называется лилия она есть в нашем магазине ссылки под описанием она прекрасно подходит под чайник Годжи как видно расстояние от свечи до чайника достаточно большое поэтому можно не бояться что повредится каким-то образом стекло или свеча потухнет если вы хотите попить чай в спокойной умиротворяющей обстановке или удивить друзей, близких, создать им романтическую атмосферу, то можно вот таким вот образом заварить любой чай, поставить чайничек на подставку, разлить его по чашкам и выключить свет. Такое чаепитие можно организовать, например, на балконе с видом на город или в беседке или просто у себя на кухне, в комнате. Будет очень красиво и приятно. Если вам понравился стеклянный чайник Годжи и подставка-подогреватель Лилия, заходите в наш интернет-магазин. Все есть наличие. Ссылка под описанием.